Приветствую вас, львы и львицы! Хочу сегодня поговорить с вами о том, что ожидает вас период с 9 с 10 сентября по 6 октября. В это время Венера будет двигаться по вашему символическому дому семьи, брака. По знаку зодиака скорпион ну, венера в скорпионе сама по себе какая очень страстная очень эмоциональная она требует трансформации требует каких-то перестановок каких-то выяснений отношений приведением их в порядок поэтому Обстоятельства в вашем доме, в вашей семье с вашими близкими, они будут складываться именно таким образом, когда вам захочется что-то расставить по своим местам, что-то трансформировать, переделать, подправить. Ну, а давайте поговорим все-таки о самых важных событиях, о значимых, какие будут происходить в этот период для всех. Ну, во-первых, ретроградный Меркурий. Меркурий ретро, вы уже, наверное, слышали, что это очень такой интересный Меркурий, когда многие дела останавливаются, их движение притормаживается или оно искажается, наши договоренности становятся с другими не совсем крепкими, они могут меняться, и ну, в этот период лучше всего, и благотворней и легче возвращаться к каким-то своим старым недоделанным вопросам, решать их, что-то исправлять, в том числе и бумаги, какие-то доделывать, переделывать, делать все ту, до чего раньше у вас попросту не доходило время или руки. Ну а о том, что Венера это будет двигаться по вашему третьему дому, символическому, который связан у вас с короткими дорогами, поездками, путешествиями, а также с вашими близкими родственниками, которые не обязательно могут являться ваши кровными, либо это двоюродные братья, сестры, тети, дяди, бабушки, дедушки, это могут быть ваши соседи, это могут быть люди, которые ну, постоянно вхожи в ваш дом. Вот с ними у вас могут происходить ситуации, когда нужно будет что-то повернуть, то взгляд нужно будет повернуть назад, возможно, где-то там с ними осталась какая-то недостатка, что-то нужно будет пересмотреть. Если были ссоры, то, возможно, будут примирения. Но, в общем-то, основные события будут касаться именно этой сферы. Как все это будет протекать? Да, еще с 15 сентября Марс, он отвечает за активность, он также перейдет из вашего второго дома денежек в третий дом. Это говорит о том, что значимость зарабатывания материальных ресурсов в этот период, она для вас немножечко отойдет на второй план. Но она уже не будет столь такой ну, яркой, не, не будет столь важной, какой она была в предыдущий месяц. И больше ваша активность будет направлена на сферу ваших близких, знакомых, родственников. Ну и также на какие-то короткие поездки. Да, еще этот период ретроградного Меркурия с 27 сентября по 18 октября благоприятен для того, чтобы продавать технику. А вот покупать нежелательно, иначе есть высокий риск того, что вам ее придется потом либо менять, либо ремонтировать. Еще 21 сентября состоится полнолуние в рыбах, оно состоится в знаке, который очень где Луна очень сильна, здесь также находится очень сильный управитель этого же знака Нептун. Он, знаете, вносит такие какие-то либо иллюзии, либо позволяет нам увидеть нечто большее. Вот как-то в глубину подсознания он заходит. А Луна, отвечающая за наше подсознание, она усиливается действием этого Нептуна. И есть шанс того, что многие из вас могут найти ответы на какие-то важные вопросы в своих снах или у многих будут какие-то инсайты. Поэтому обратите внимание на этот день, то есть 20, с 20 по 21 сентября. Ну, а теперь по порядку. Можно сказать, что первая часть этого периода, где-то до 23 сентября, ожидается, ну, немножко какой-то беспокойный, когда мы будем подвержены каким-то очень резким реакциям, эмоциональным, импульсивности. Но зато вторая часть, она будет достаточно спокойной, умиротворенной. С 12 по 18 сентября... Венера будет находиться в напряженном аспекте, квадрате по отношению к Сатурну. Сатурн для вас находится в доме партнерства. Вот седьмой дом, он отвечает за партнеров. партнеры это не только те люди, с которыми мы живем, с которыми мы связаны какими-то определенными обязательствами по быту, но в том числе это еще и наши рабочие партнеры. То есть те люди, с которыми мы сотрудничаем, с которыми мы связаны долговыми обязательствами. И квадрат к этому знаку говорит о том, что, возможно, многие из вас почувствуют какую-то неудовлетворенность в этой сфере, может быть охлаждение с этими партнерами. И какие-то с ними договоренности будут вас разочаровывать, что-то может идти не так, как бы вам хотелось. Но знайте, что это временно. То есть буквально там пройдет какая-то неделя вторая, и у вас получится восстановить все ваши планы с ними и осуществить их. Ну, скорее всего, большинство. Но зато этот период благоприятия для тех, у кого с партнерами есть большая разница в возрасте. Особенно, если они старше. То здесь как раз благодаря их мудрости, вам, их мудрости вам удастся с ними найти компромисс. Теперь с 19 по 23 сентября. Здесь Венера образует оппозицию между вашим 4 и 10 домом. И это признак того, что Могут произойти какие-то ну, разрывы в вашем доме, в вашей семье, а может быть наоборот, неожиданная влюбленность, в результате которой вы можете принять решение там с кем-то съехаться, с кем-то сойтись, но знаете, что хотя чаще всего, чаще всего оппозиция она работает на разрыв и на выяснение отношений то здесь какие-то импульсивные решения которые не до конца продуманы не до конца обдуманы но если допустим ваши отношения как-то не претерпевали сложный период перемен не очень приятных то здесь конечно же не висят, будут висеть буквально на волоске это период возможно, расставания, разрывов ну, желания, желания требования свободы хотя вы будете все-таки в большей мере настроены на созидание на примирение а вот ваш партнер вот здесь с ним конечно будет немножечко сложнее решить эти вопросы но все-таки и неожиданные какие-то и браки, возможно, на этом периоде в том числе. Но, повторюсь, с партнерами, которые значительно старше по возрасту. Ну и также здесь еще, возможно, да, неожиданная смена статуса. Но статус – это не только брак, это может быть и приобретение какое-то крупное, это может быть переезд, это может быть траты на недвижимость. В общем-то, вот по этим темам может ситуация проиграться. с 22 по 27 -го. здесь произойдет интересный аспект, который тройной можно сказать, Марс будет находиться в вашем третьем доме образовывать аспект Сатурну. Это говорит о том, что Сатурн в доме партнерства, что ну, здесь возможно очень удачные договоренности с вашими партнерами, удастся с ними договориться Вы, благодаря вашей решительности и настойчивости, и их мудрости. Учитывая, что Меркурий ваш также будет находиться в третьем доме, то есть поездки, поездки, короткие особенно и договора, они э, будут для вас э, удачными. То есть это время смело использовать для решительных действий с 26 по 4 октября здесь у нас венера будет уже играться тремя аспектами один аспект будет так венера у нас четвертый дом один аспект идет к вашему дому работы здоровья Благоприятный, то есть это по здоровью может быть и выздоровление, улучшение состояния, также удачное решения каких-то вопросов, связанных с вашим местом работы. Плюс у нас здесь добавляется Сатурн, который находится в зоне партнерства. Нет, извините, не Сатурн, по-моему, а Нептун, Нептун и Юпитер. Так, Нептун в восьмом – это дом чужих денег, денег наших партнеров, чужих ресурсов. Здесь благоприятный аспект. И, да, и Юпитер в зоне партнерства. Ну, смотрите, здесь есть шанс получить от ваших партнеров какую-то сумму денег, но с учетом, того, что эти деньги будут вложены в что-то общее, в недвижимость, в благоустройство вашего дома, вашей семьи. В общем, ожидайте приятных событий в стенах вашего дома, в кругу вашей семьи. И с 6 числа, не с... А, просто 6 произойдет у нас новолуние. Новолуние будет в весах. Вот этот вот аспектик, который отвечает также за зону ваших коротких поездок. И ваших близких родственников Вот здесь вероятнее всего Ваша основная активность будет в этом поле Вы будете озабочены Очень многими делами, очень многими вопросами Для кого-то это может быть И бумажная волокита Она в конце концов уже закончится То есть дело будет уже На финишной прямой Ну, по астрологическим Аспектам мы на сегодня закончили И сейчас мы перейдем к следующей части Нашего прогноза ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие в течение периода и рвиц с 10 сентября по 6 октября. Вы будете очень страстными для окружающих, очень быстрыми, будете очень деловыми. И можно сказать, что буквально у вас там все ваши дела будут кипеть в ваших руках. Будете полны решимости, решительности, а еще для кого-то это указание то, что кто-то будет находиться в постоянных разъездах и решать множество дел одновременно. Как будет обстоять ситуация с вашими финансами? Здесь произойдут перемены, сейчас я уточню какие. Угу. Перемены благодаря вот такой вот даме кубков. Это водная дама, рыбы рак, скорпион, либо это просто ваша близкая женщина, ваша мать, ваша сестра, ваша жена для кого-то. И, наверное, я так подозреваю, что будет оказана помощь от нее вам. Или же это указание на то, что у нее улучшатся дела. Ну, я смотрю, что если у вас было необходимо с ней чем-то договориться, то у вас получится найти с ней компромисс и прийти к какому-то соглашению в вашу пользу. По рабочим моментам. Что будет по работе? По работе вас ожидают крупные перемены. Что-то, возможно, вас расстроит. Но давайте посмотрим, что будет происходить. Угу. Смотрите, здесь есть ситуация на то, что что-то старое у вас уходит и... Приходит новое. Возможно, вы поменяете одно место на другое, одну должность на другую. По тузу жеслов это четкое указание на то, что вас ожидает что-то новенькое. Новые начинания, новый бизнес, новая работа. Очень благоприятная ситуация для смены своей деятельности, своего рабочего места. Хорошо. Что ждать в принципе вас в вашей карьере? Давайте посмотрим. А здесь тоже у вас идут новые начинания, вы рассматриваете разные варианты. Время действовать. Так, здесь вы, я уточняю, здесь вы будете что-то решать, что-то решать. Вам будет до конца немногое понятно, будет очень много сомнений. Здесь есть еще присутствие двух женщин. Ну, смотрите, во-первых, это сомнение и также вот указание на то, что, во-первых, это... Ситуация благоприятна для тех, кто занят в сфере психологии, эзотерики, нотариальной также сфере, сфере занятой с туризмом, с какой-то творческой деятельностью. Все, что касается материальных, таких, знаете, более приземленных получения благ, то здесь у вас указания пока подождать, пока не спешить. И есть указание на то, что вы можете ожидать. Ожидать что-то новенькое вот, вот этих двух женщин. Что вот эта вот карта, она четко показывает на то, что вы будете заниматься чем-то новым. Что-то новое вас ожи ожидает. А здесь две женщины. Одна воздушная стихия, очень такая прагматичная, жесткая, вторая огненная, очень классная. Такая темпераментная барышня, которая умеет владеть бизнесом. Ну и обе имеют немножечко такой, знаете, мужской характер. Если, допустим, привязываться к знакам зодиака, то это... Весы, близнецы, водолей, лев, овен, стрелец и скорпион сюда подходит В общем-то, каким-то образом может быть связана карьера И какие-то ваши главные цели с ними Хорошо, что ожидает не в работе, а в здоровье? здоровье По здоровью здесь ситуация, смотрите, здесь огненный-огненный король Давайте его немножечко уточню Угу. Ну, здесь все-таки, поскольку львы у нас окненные, здесь есть указание на то, что для мужчин, для мужчин могут переживать, могут переболеть из-за того, что могут слишком много гулять, слишком много что-то себе позволять ну, Давайте все-таки уточню для женщин, возможно, для вас, для женщин здесь изменения в какую-то хорошую сторону Сейчас я уточняю соблюдайте равновесие во всем не будьте, не будьте слишком знаете как белка в колесе потому что есть немножечко все-таки указания на какие-то воспаления жезла это еще воспалительные процессы в организме по дому по семье давайте посмотрим все-таки для нас для вас это основная сфера в ближайший период Ну, здесь маг да вы очень активны да что-то строите что-то Завоевываете, что-то отстаиваете, это какие-то ваши основные действия. Дома вы маг, дома у вас буквально все кипит в руках. Также есть указание на то, что здесь у вас могут быть какие-то обстоятельства, связанные с близким человеком, близким мужчина. Это может быть муж, отец. И, знаете, или да, если человек старше по возрасту, то как-то очень много внимания вы ему уделяете. Или он вам помогает в чем-то, его помощь к вам. Что он повернут в вашу сторону теперь что в любви здесь тема для вас закрыта есть какие-то ограничения давайте посмотрим какие угу. значит так здесь во-первых тема просматривается возможного ну, детская тема есть размышления по поводу деток и не то, что девочка, девочка здесь есть, и детки, как с ними дальше там строить, как их пристроить, чем им заниматься, вот как-то ваши мысли больше заняты детской темой, если говорить о любви просто, то здесь есть новые указания на новые возможные знакомства, но они очень легкие, они как-то несерьезные, и возможен еще и отдых путешествия просто, если ну, у всех все хорошо, это не просто путешествие, а, ну, на дачу там за грибами, ну, какое-то такое небольшое. Хорошо. Возможно ли новые знакомства у Львов? Ну, в теч... да, при определенном, при, при, при определенной скорости. То есть, если вы будете этого очень сильно хотите, что-то для этого делать. 7. Цифр 7. Вот обратите на нее внимание. По основным сфер ну, в принципе, по всем сферам главный свет для вас, каким будет. Рассматривайте разные варианты, ищите для себя какие-то, ну, другие, может быть, сферы деятельности, другие новые возможности. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Да. И непосредственно это связано с работой. То есть вам нужно как-то, знаете, найти свое дело, которое вам хочется заниматься, которое вам нравится заниматься. И оно будет как-то знаете всерьез и надолго. Вы успокойтесь, как только его найдете. Теперь по сюрпризу, сюрприз, форс-мажор, в общем-то то, что вас или удивит, или порадует. Ну, как бы это то, чего вы, возможно, даже не ожидаете. Какой-то совет, очень важный для вас. На символоне смотрим. Опа, это мне еще не выпадало. Скорпионья карта. А, так, она у нас связана с вампиром. Помните, что за очень красивыми словами могут скрываться достаточно некрасивые какие-то темные действия, которые могут привести к неприятным последствиям. Будьте осторожны. Ну что ж, на сегодня мы закончили с вами. Благодарю вас за ваши просмотры, лайки, комментарии и до встречи в следующих прогнозах.